Всем привет, с вами Макс Риск, это новое обновление Зумба. Сейчас мы с вами по порядку все сделаем, открываем сундучки, а потом уже смотрим обновление. Смотрите, справа от вас есть знак воскрытцательный, я на него нажимал. В общем, давайте уже открывать. Так, перед началом ролика подпишитесь, подпишитесь на канал, поставьте лайк и у вас выводит как же у меня сундучка. Так, что у нас тут выпало? Ларри? Что-то вам не везет и что-то мне не везет. Ладно, второй сундучок. Давайте-ка, кто прям сейчас не подписан? Подписывайтесь, поставьте лайк. Есть ссылочка на прошлый видеоролик. Там тоже мега ящики, очень даже классные. Э, обычные ящики, да, по-разному называют. Так что давайте-ка. Бак. Нет, ну я же хотел, чтобы вас лайка. Давайте лайк поставьте. Так, так. Спасибо большое. И у нас выпадает разблокированного предмет. Отброс бомбовой. Бомбы отбрасывает сильнее. Ух ты. Бомба отбрасывает сильнее. Это очень круто. Спасибо вам. И у вас тоже такое выпадет. Так, соберем ага, копилочку. Улыбалочка. Так, давайте посмотрим сначала. 400. У нас очень их мало. Кристаллы. Давайте посмотрим, сколько у нас. 177. Нет, это слишком уж и много. Так, заходим в сообщество. Вот этого сообщения. mail приходит. Так, так, так, так, так. Загрузка, загрузка. Смотрите. Видео недель, я уже посмотрел. Вот. Кто-то сказал новые режимы. Я вам говорил, новые режимы будут. А ну-ка давайте нажмем сюда вот. Прошлый видеоролик, ссылочка будет в описании, вот написано скоро. Еще ее не добавляют. В общем, вот так вот видео недель нажимаем сюда вот и смотрим видеоролик. Но сейчас я не хотел бы. Сейчас меня интересует вот что. Кто-то сказал новые режимы. Уже скоро. Да, хоть время дадите. Уже скоро. Что сайт какой-то прибрасывает. Ну ладно, сом Ух ты, Facebook, смотрите-ка, но ну, я на них подписан только с ПК, а не с телефона. Так, так, так, смотрите, вау, геймингс, модес соло, там э, тимится можно, 3 на 3. и еще какая-то три на 3. мира футбол будет, а потом уже захват кристаллов, га как и Брау Старси. Так, так, так, значит, ты ее мою уберите. Так, я тут знаю, где-то есть переводчик. Он нам очень понадобится время 0.0 в полночь и они еще сказали подписывайтесь на их канал каналы там будет время 16.37 что ли а это тата да было случайно прочитал не там вроде бы на каналах подписываться нужно они сделают наверное скорее всего я не знаю сделать стрим по этой мини-игре, так что через неделю будет три на 3, это будет вообще шедевр. С вас, конечно, лайк, подписка на мой YouTube канал. Так, в общем, предмет мы открываем, давайте-ка. Нитро копьем. не, ну это кое-что. Давайте нажимаем сюда вот. Сейчас хочу взять новое оружие. На соцсети не предметы. Вот, бомбочка, а ну, давайте посмотрим, информация. Бомбы отбрасывают сильнее, расстояние 9. Не, ну, прикольно, прикольно, давайте возьмем за колочка. То есть, стреляет, еще отталкивает, вообще, конечно, пушка. Так, Бэк, хочешь его? то да не знаю, не знаю, Макс Риск. Вроде бы говорят, что он такой себе... Так, так, так, уколочки. не не стой, стой, стой, мы тебя возьмем. Так, копье, не не нет. или да. Не, все нормально. Ну что? Так, у нас пандочка взяла ее. Так что пошли, пандочка, покажем это все, да. Вперед, бой. Ссылочка, конечно, будет в описании на прошлый видеоролик. И потом окончание видеоролика можете посмотреть следующий. Так, смотрим внимательно. Хопа на делом. Отталкивать реально, друзья, они отталкиваются. Серьезно? Вау, <соценно> хопана, блин, что я промахнулся, да ладно. Эй, чувак, ты где, апна? А это он ты спрятался. Так забираем лук, такой золотой. Нам сейчас удача такая, на золотой лук. Ну в общем, для новичков это, конечно, шедевр, шедевр. Я не знаю, почему он обычный предмет, так его назвали. Обычный предмет. Вот почему. Это шедевр же. Так, иди отсюда. Так, так, так. Я же тебе сказал, иди отсюда. Прикольно, так мы их всех вырубили. Да... Блин, друзья, я не мог попасть по ними. Да иди отсюда. Эй, Миша, блин, все против меня. Вот что это такое? Так нечестно. Хом. Э, ладно, спрячемся. Это просто безумие. Хотел бы врубить, а он... О, смотри, за мной пришел. За мной пришел. Хопа наделал. Потом хопа наделал. Он такой, что? Как ты это делаешь? Хопа наделал. Ага, кушать пришел, да? Хочешь меня вырубить, да? Сейчас. Хам сейчас едим иди отсюда, так гам, смотрите, золоти, золотиста блин, а кто забрал, ах ты хитрый, а ну иди сюда, оно а ну, вернуло назад, вернул назад, блин, вот хитрец, стойди да сам, хочу его, так, так, так, эй, -э, ты где, да блин, ну конечно жесткий, я хочу сам такую бомбочку, на, конечно, будет круто, крутая, так, все, давай иди вон, блин, ну почему ты ко мне лезешь? Э? Хопа-на. Так. Так, скусим. В общем, у нас слишком уж и много ХПшек, Так, так, так. Понятно. Что там мы тройную бой играем? Тройной бой. Хопа-на. Хопа-на. На. хопа на на хопа на. Внезапно так. э Спокойно. Так. Так, так. Эй, -э, что ты делаешь, чувак? Ты что, нормально? Нет? опять что происходит Смотрите, просто издевательство Так, врубаем Так, иди отсюда, эй, эй -э -э. Блин, друзья, меня убили. За что? Не, ну топ мы заняли местом. Топ-5. Так что прикольно. Ну что ждем обновления нового с вас. е я говорю так всегда. Ну, привычка такая вот. Просто популярный Теперь так часто говорят. Думаю, почему бы и мне так не говорить. В общем, напишите в комментариях, вам нравится то, что я так много раз говорю. Подпишись, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Вот так я много раз говорю. Так, смотрите, скоро будет изумрудный сундук. В общем, когда будет 2500, думаю, можно записать видеоролик для вас. Всем удачи, всем пока.